Здорово. Ну... Как ты? Сегодня я тебе хочу рассказать о том, как я купил себе МакДак на Барвих РП. Но перед этим у меня для тебя крайне важная информация. В связи с последними неприятными событиями и слухами о том, что YouTube скорее всего закроют уже в ближайшее время для всех пользователей России, я был вынужден создать свой канал на нескольких площадках. В первую очередь я бы хотел попросить тебя подписаться на мою официальную группу ВКонтакте, в которой будет публиковаться абсолютно любая информация касаемо проекта Барвих РП, в том числе и абсолютно Абсолютно все мои новые ролики. Обязательно переходи по ссылке в описании, подписывайся на мой паблик и врубай все уведомления, чтобы не пропустить ничего важного. Также, помимо этого, я был вынужден создать себе канал на русском аналоге нашего всеми любимого YouTube а под названием Rootube. В случае закрытия Ютуба я думаю, скорее всего, все попрут именно туда. Естественно, я создал себе канал в Телеграме, ну и на всякий случай создал себе TikTok аккаунт. Ссылки абсолютно на все ресурсы, на которых я сейчас зарегистрирован, есть в описании этого ролика. Также есть все это дело на моей официальной странице вконтакте. Также добавляйся в друзья. Я абсолютно всех добавляю в друзья. Буквально раз в пару дней я проверяю все заявки и все с удовольствием одобряю. Ну и не будем затягивать данное видео, а перейдем сразу к теме нашего сегодняшнего ролика. Как я тебе уже сказал, я приобрел себе новый бизнес из последнего обновления на Барвиху РП. И сегодня я расскажу тебе, что это за бизнес, за сколько я его купил, сколько вложил в него и сколько конкретно он мне приносит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 количество комментариев не ограничено. Удачи! Короче говоря, после открытия, колоссального грандиозного открытия новых рулеток, у меня накопилось довольно много новых машин из кино. И как я тебе уже говорил ранее, я не буду это перепродавать никому из игроков, чтобы просто-напросто не портить экономику нашего сервера, хотя она уже и так довольно испорчена. Я решил слить все свои автомобили в госы. Короче говоря, со всеми этими рулетками, со всеми этими последними событиями, у меня накопилась довольно огромная сумма денег. И я решил, что эти денежки можно куда-либо вложить. Да, на тот момент еще с самого открытия у меня имелся торговый центр, если ты помнишь, я приобретал себе еще 24 на 7 с финкой 200 тысяч в сутки. Но я решил, что пора двигаться дальше, и это 24 на 7, пора бы на что-нибудь более интересное поменять. И тут мне предложили за 80 миллионов рублей новый бизнес «Аренда авто», который расположен на боу рынке в здании Макдональдса. И самое интересное, что это далеко не богом забытое место, которое находится где-нибудь на отшибе Барви место расположено в самом центре нашей карты, что позволяет добраться абсолютно любому игроку без каких-либо проблем на точку. Плюс ко всему, здесь люди постоянно в большом количестве, постоянно сюда приезжают продавать или приобретать себе какой-либо новый транспорт. Представь себе такую ситуацию, ты приехал, продал свою тачку и тебе нужно отсюда на чем-нибудь уехать. Ну и благодаря моей аренде авто, ты можешь буквально забежать сюда за одну минуту и арендовать себе тачку на любое время. У меня уже на данный момент в принципе без какой-либо реклама данного безака, все тачки практически все время находятся в аренде, что и приносит мне довольно неплохие доходы. Короче говоря, конкретно на тот момент, когда игрок под ником Мелисса Ферреля предложил мне продать свой этот бизнес, аренду авто на боу-рынке за 80 миллионов рублей, у меня не было именно тогда свободных слотов под этот безак, у меня тогда был торговый центр и 24 на 7. И чтобы не затягивать время, не заниматься перепродажей бизнеса, собирать всю эту сумму и так далее, мы пришли к единому мнению, мы обмениваемся с ним. Своими безаками, конкретно мой 24 на 7 на эту аренду авто с моей доплатой 30 миллионов рублей, плюс скин зека, которые мне навыпадали в достаточно большом количестве с последних видосов по рулеткам. Я не выводил все эти скины, я вывел лишь один, чтобы посмотреть, что это конкретно за скин. И как я тебе и говорил ранее, у меня просто-напросто были забиты все слоты в моем гардеробе. И этот скин мне особо не нравится, у меня никогда особо не привлекал. Я решил просто-напросто обменять его на этот бизнес со своей доплатой, со своим 20. 24 на 7, чтобы просто напросто освободить хотя бы одно место в своем гардеробе. Скин этот уже на данный момент, когда я брал этот бизнес, оценивался примерно в 12 миллионов рублей. Мой бизнес оценивался примерно в 38 миллионов рублей. Ну и как раз таки доплаты еще в 30 миллионов рублей составляла общую сумму 80 миллионов рублей. Грубо говоря, данный безак мне обошелся 80 миллионов. Это примерно та сумма, если бы я продавал свой 24 на 7 и продавал бы свой скин. Плюс ко всему я еще вложил порядка 50 миллионов рублей на закупку автомобилей в данный бизнес. У нас с тобой в этом бизнесе имеется 12 свободных сотов под автомобиль. Я закупил даже больше, чем нужно, потому что просто-напросто сбился со счета, пока скупал все на бу-рынке. Я не видел смысла закупать новые автомобили в автосалоне, тем более я профукал все скидки. Я решил взять автомобили по довольно низким ценам, брал я их чуть ли уже не по госу, уже с каким-либо тюнингом и с небольшим пробегом. Брал как бюджетные автомобили, так и довольно дорогие автомобили. Какие-то автомобили я еще не много вложился куда-то я поставил винил куда-то я поставил небольшой тюнинг короче говоря вот что мы имеем с тобой на сегодняшний день в нашем новом бизнесе естественно в дальнейшем я буду обновлять свой автопарк естественно я буду завозить сюда все более новые более крутые более дорогие автомобили и, соответственно ставить на них более крутой тюнинг ну и конечно же внешку что немаловажно и я хочу тебе сказать что уже на сегодняшний день вложив в данный бизнес общей суммы порядка 130 миллионов рублей он мне при приносит в среднем 1 миллион рублей бывало что он приносил мне 1 миллион 600 000, бывает что он приносит мне 1 миллион двести. но бывают и такие дни когда он приносит 700 800 тысяч естественно финка данного бизнеса зависит от того на какое количество часов у тебя наберут автомобили в аренду игроки то есть грубо говоря если они возьмут сразу все автомобили на пару тройку дней то мне может накапать и 2 миллиона но соответственно в следующие пару дней мне не будет капать абсолютно ничего потому что данные автомобили уже будут находиться в аренде но при всем при этом раз разработчики решили все-таки немного пофиксить данный бизнес и установили минимальную финку 300 тысяч рублей, даже если у тебя не будет присутствовать в аренде ни одного автомобиля, он как какой-нибудь 24 на 7 будет приносить тебе стабильную финку в размере 300 тысяч рублей. Все остальное это именно те деньги, которые идут тебе уже с аренды твоих автомобилей. Так что в любом случае, я в принципе могу сказать, что я очень доволен данному бизнесу, мне реально очень понравился данный бизнес. Этим бизнесом Нужно заниматься, это не просто какой-то фиксированный бизнес с постоянной стабильной финкой, это безакт, за которым нужно следить. Нужно следить за автопарком, частенько его обновлять и следить естественно за ценами, которые ты устанавливаешь на данные автомобили, какие автомобили у тебя пользуются спросом, а какие нет. Довольно интересная новая механика. Ну а что ты думаешь по данному поводу, будешь ли ты пользоваться моей арендой авто, обязательно напиши мне в комментариях. Ну а если тебе по каким-то причинам нравится,